На пели, а чтобы никто не забывал Прощура Емелю, а я под яблоком родной Громко и потише, разверну свою гармонь И прощур услышит, разверну свою гармонь И прощур И через парочку лет, батя мой у них подбежал. А сам поеду воевать За ботяней следом Обязательно вернусь Ждите, я приеду Да на груди вам привязу Радости, победу Да на груди вам привязу Любовь меня за такую А вот с победою вернусь И крепко зацелую А ты мой май, цветок Ты моя сараница А ты мне сына народеешь И прощу А ты мне сына народеешь И прощу рван. Под белая волонника, сорванец у нас подбежи, белая колоденника, сорванец у нас подбежи. под белая водника и я, у нас подбежи. белая колоденника, сорванец у нас подбежи.